Первый участок новой трассы М12 Москва-Казань открылся в начале сентября. В Московской области движение запустили между Центральной кольцевой автодорогой и большой бетонкой А108, а сейчас эстафету приняла Владимирская область. У двухполосного отрезка федеральной дороги М7 Волга, который принято называть Южным обходом города Владимир, появился платный 26-километровый дублер. Это четырехполосная скоростная автодорога, оборудованная мачтами освещения и шумозащитными экранами. На ней нет цветов или перекрестков, поэтому разрешена скорость 110 километров в час. Отдельно отмечается, что платный объезд Владимира удалось запустить на год раньше запланированного срока. Компании и подрядчики идут с опережением графика. И надеемся, что уже через год э, участок по Владимирской области тоже будет э, сдан. В этом году суммарно на трассе М12, начиная от Москвы до границы с Нижнегородской областью, будет дано порядка 106 километров, из которых 80 примерно 6. это на нашей, на территории Владимирской области, это вот этот участок, на котором мы стоим, это вторая часть этого участка плюс 10 километров И это еще обход будем говорить Петушков. Открытие сегмента М12 открывает возможность для ремонта старой дороги, нынешнего южного обхода Владимира, который считается одним из самых аварийных участков на трассе М7. Волга. Если бы не было той трассы, на которой мы сейчас с вами стоим, этого участка, все бы пошли бы через Владимир, через так называемую Пекинку, и тогда бы пробок было бы гораздо больше. Поэтому надеемся, что уже в следующем году работы на южном обходе начнутся». Вместе с тем, перестраивать мост через Клязьму и расширять двухполосный участок старой бесплатной дороги М7 не планируют. Расширение нецелесообразно. С учетом того, что построена трасса М12, это будет двухполосная дорога. По крайней мере, так обсуждалось в нормативном состоянии. Что же до новой магистрали М12, то до конца года государственная компания «Автодор» планирует запустить более сотни километров дороги. Водители смогут проехать по ней от платного скада до трассы Р-132 «Золотое кольцо». Первые выходные после открытия нового Владимирского участка среднесуточная интенсивность превысила 4000 автомобилей, а по состоянию на понедельник 17 октября было зафиксировано 9200 проездов через рамку взимания платы. На две трети этот поток состоял из легковых автомобилей. Как и на всей М12, здесь реализована безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Она позволяет двигаться, не замедляя движение перед рамками, даже не имея транспондера, оплатить а за проезд постфактум, например, на сайте компании «Автодор».